Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Билыч, и сегодня у нас очередная посылочка с магазина Computer Universe, вот такая вот небольшая, стоимость ее по-моему порядка 800 евро, ну точно не скажу, ну что уже не помню, и здесь у нас очень интересное содержимое, то чего я очень долго ждал. Давайте, собственно, ее сейчас откроем, я расскажу, что там внутри, покажу все, все посмотрим, и затем расскажу, как долго она мне шла. И немножко поговорим о том, где взять сейчас видеокарты, потому что многие считают, что видеокарты куда-то исчезли. Хотя это не совсем так. Итак, давайте начнем. Ну, первая трудность в том, что здесь идет пакет с документацией, и, соответственно, этот пакет мешает открыть коробку. Так, давайте вот так сделаем, чтобы было быстрее и удобней. Все это потихо и отрежем. Так, что у нас внутри, давайте смотреть. Ну, как обычно, большое количество картона, это я уже вижу. Здесь сверху идут инвойсы, которые я прорезал очень таким жестоким способом. И большое количество бумаги сверху, упаковочной. Давайте ее вынимем такими кусочками. И я думаю, что вы уже видите, что там внутри что-то интересное. На самом деле здесь одна крупная коробка, но мы сначала поговорим о мелких вещах. Здесь две игры для PlayStation. Как вы знаете, недавно я купил PlayStation. Это вот игрушка Prey, а это игрушка Dirt 4. Многие спрашивают, на каком языке идут игры, потому что, как вы знаете, магазин Computer Universe, он немецкий соответственно, все, скажем так, все игры, по идее, должны быть на немецком. Но это не так. То есть вы когда ставите, у вас ставится ваша локализация. Большинство игр идут на русском. Есть определенные игры, которые идут на английском. То есть, допустим, мы купили Doom, там, видимо, локализация какая-то немножко странная. Там две есть локализации, одна русская, другая английская. Вот, соответственно, у нас была только с английской версией. Вот. Остальные игры запускаются в основном на... В русском языке на обычном, если есть такая ну, локализация, то все уже локализовано. Вот, то есть никаких проблем не возникает. То есть мы так запускали, что э, Tomb Raider, э, потом InfoSpeed, то есть все нормально запустилось. И внутри самое интересное для нас, это вот это. Aorus GTX 1080 Ti Extreme Edition. Это одна из самых, наверное, на данный момент сильно разогнанных карточек прямо с завода. Вот, давайте сейчас как-нибудь поближе я поставлю камеру и уже распакуем, посмотрим, что там внутри и как доехала карточка, ничего ли у нас не украли по дороге. Итак, друзья, вот поставил удобнее, чтобы вам было лучше видно. Давайте сейчас откроем, вытащим все и посмотрим, в каком состоянии доехала карточка. Как вы понимаете, Aorus это бывший Gigabyte, ну, скажем так, переименование, ребрендинг своеобразный, но, по сути, это одна и та же компания. А что касается данной карточки, то это, соответственно, небольшая переизделка гигабайтовская Extreme Gaming, да, то есть, только новый бренд и немножко иная система охлаждения, но она также является до сих пор, Одно из, наверное, самых мощных в мире, в мире, потому что на остальных картах радиаторы намного меньше, чем на гигабайтовской экстрим-серии. Так, сверху у нас идет конвертик. Здесь идут, как я понимаю, инструкция и диск с программным обеспечением. Ну, неплохо, красиво достаточно. И, соответственно, верхняя подложка, которая защищает карточку от повреждения сверху. Так, что у нас здесь еще? У нас здесь кабель, переходник с 8 пин на 2 6 пиновых разъема. Точнее, нет, простите, этот переходник с 2 6 пиновых на 1 восьмерку. Соответственно, чтобы можно было запитать карточку, чтобы это не вызвало никаких проблем, потому что, как вы понимаете, китайские переходники, допустим, просто с 6 пин на 8, это полная чушь. Вот, давайте смотреть у нас с самой картой и, как обычно все запаковано нужно все вскрывать все пакеты. А, красавица. Ну, как обычно карта находится в антистатике и вот так вот она выглядит но ну, мне кажется просто шикарный вариант я думаю, что вы видите, какого размера здесь радиатор. То есть, такого радиатора нету на данный момент ни на одной карте, по факту. У меня была, по-моему, то ли 1060, то ли 1070, я уже не помню, Extreme Gaming. А, мне она очень понравилась именно по своим качествам в плане охлаждения. То есть, эта карта даже... Не включая вентиляторы, может там не греться до 60 градусов. Вот такой вот дизайн от Ауруса. Мне кажется, что очень-очень стильная, очень должна быть тихая и очень холодная карта. При этом с достаточно высокими частотами уже с завода вот. Но я сегодня еще хотел с вами поговорить по вопросу, как же я ее достал, если карт нету и так далее. На самом деле это не совсем так. То есть вы должны понимать, что карты никуда не делись. Просто спрос сейчас больше, чем предложение. Соответственно, в том же Computer Universe периодически выкидывают карты. То есть буквально дня два назад я купил 1060 от фирмы КФА 2 на 6 гигабайт. У меня друг купил 1080, 1080 Ti заказал, то есть несколько карточек. Буквально там недавно мне тоже один знакомый прислал фотку, где 3.1060 ему пришли с Computer Universe. Вот, то есть карты есть, но они выкидываются партиями, то есть вы либо ждете такого выброса этих карт, да, ловите момент... Либо, соответственно, второй вариант, то, что вы делаете заказ и ждете, то есть когда карта появится. То, что написано товар, неизвестно будет когда, это полная чушь на самом деле. Товар появится, но, скажем так, время просто ожидания будет 2-3 недели. Соответственно, чем вы раньше делаете заказ, тем дешевле и раньше, скажем так, вам ее доставят. То есть не нужно думать, что там производитель не посылает карты в Computer Universe, он их посылает, просто заказов очень много, они сначала обрабатывают старые заказы, потом доходят до новых. Вот какая-то такая система. Поэтому то, что говорят, что карты отсюда исчезли, их нету, ну, мне кажется, что это не совсем правильно. Все на самом деле есть, просто все немножко через одно место. Вот как-то так, друзья, вот такая вот карточка, сейчас пойду ее тестить, вставлять в свой компьютер, мне она очень понравилась визуально, Но на что она способна, уже посмотрим в видеообзоре. Что касается доставки, то шла она, по-моему, две недели. Поиски ее заняли, по-моему, около недели. Я ее покупал при начале еще ажиотажа на все видеокарточки. То есть я ее покупал где-то в 10 июня, то есть 7 дней где-то искали, еще 14 дней она ехала, то есть 21 день. Вот как-то так, дорогие друзья. С вами, как всегда, был Билыч. Если видео вам понравилось, то жмите лайки, подписывайтесь на канал. И также, если вы хотите купить в Computer Universe, ссылка на него и код на 5 евро скидки будут в описании. Всем еще раз удачи и до новых встреч.